Клево всем, друзья! Сегодня на своем любимом месте по ловле Усача Красивейшее место, река Лаба, обалденное место Год здесь не был, приехали, увидели, что место очень сильно изменилось, кроме низкого уровня воды Само место очень сильно изменилось Вот тут слева была песчаная коса, на данный момент появилась Вода пробила участок воды, и на самокос уже не пройти. Там, чтобы пройти на участок, нужно было переходить в воду. Сейчас этого участка нету, сейчас все сухо. Место поменялось колоссально. Течение небольшое. Если в том году мы ловили грузами 80 грамм, на данный момент груза попробовали 35 грамм, и они отлично стоят. Не знаю, будет, не будет рыбка. Надеюсь, что будет. Надеюсь, вам понравится. Посмотрим, как получится, не получится снять поимку у сача. Надеюсь, все получится. Смотрите, оставайтесь до конца, друзья. Друзья, ловить сегодня планирую на два удилища. Одно удилище хочу попробовать зарядить пельцем. У меня есть вот такой перец рыбный, восьмерочка. И хочу его на волосе попробовать, а вдруг клюнет. Второе удилище, у меня несколько насадок, личинка-падинки, опарыш и червь. Буду ловить на это. Что-то по отдельности, бутербродами, буду смотреть, что подберем по поклевкам, поймаем или что-нибудь вообще. Начну сейчас первое удилище словли, заброшу на волосе. Очень интересно попробовать. А вдруг поймаем. Очень интересно, друзья. Монтажи у меня обычный инлайн. Как я вяжу монтажи инлайн, можно пройти, посмотреть по ссылке. Я очень подробно рассказываю. Монтажи у меня с фидергамом. Фидергам. И удавочкой надеваем поводок. Держится крепко, никуда не денется. Вот такой крючок. В принципе, для усача он маловатый, но так как э, буду ловить именно с пельцем, то он будет полностью открытый и он, в принципе, подойдет. Теперь подготавливаю перец. В принципе, все то же самое, как при ловле карпа. Я знаю, что в Европе на пелец на рыбный ловят вовсю. Вот мне интересно, если рыбка будет клювать, поймать. Просто пелец. Сначала просверливаем. Он не сверленный. Рыбные они все очень твердые. Они сделаны практически солома с рыбной мукой. Время как раз э, начала клева усача. На данный момент время 17.02 И обычно в те года, примерно в это время, он начинал у нас здесь клевать. Посмотрим, что получится. Очень хотелось бы поймать. Очень интересная сильная рыба. Здесь в реке лоба его очень много. Бывают ситуации, когда места, где основная рыба, в лобе усачь. И если знать время выхода знать где как на что то поймать можно очень много чаще всего это не крупный усач до 600 до 600 800 грамм ну говорят бывает не серьезный, экземпляров летает мне к сожалению крупнее 600 грамм ловить не приходилось что здесь что в самой кубани ловил усача все просверленный на иглу стандартная классика значит, сама петелька у меня большая она в принципе сделана вот перец и можно одеть, одеть будет два ну пока попробуем будет поклевка нет посмотрим результат если что одену два пельчика. В принципе все можно забрасывать значит на данный момент что нужно правильно сделать это взять правильные ориентиры Потому что основная рыбалка будет рыбалка в темноте. И закидывать нужно понимать, куда ты бросаешь, чтобы это был твой основной ориентир. Потому что темно, и вот выбираешь такие крупные деревья, которые ты на фоне неба, на фоне луны сможешь видеть. Мы давайте сейчас забросим первый. Казалось бы, один водоем, один водоем, рыба должна быть везде, но вот, друзья, не совсем так. По тому году мы провели порядка 6-7 рыбалок, начиная с августа и до холодов. И заметили очень интересную ситуацию, что вот ловим в этом месте. Вот попал на участок, он клюет чуть дальше чуть правее, поклевок можешь не дождаться. Это было очень сильно заметно в том году. Даже в период, когда клев был очень сильный, когда ловили по 3-4, по 5 десятков, если попадаешь куда-то не туда, ты поклевки не видишь. Поэтому, вот если ты взял ориентир, и у тебя там была поклевка, Именно в это место надо стараться ловить, значит он там будет клевать. Значит, э, это горная река, начнем с того, она с течением. Постоянно несет коряжники, несет камни. И бывает такая ситуация, что за одну рыбалку теряешь огромное количество крючков, грузов, монтажей. Просто вот обрываешь, это бывает такое, что за рыбалку мы теряли 20-30 крючков 5-6 грузов и монтажей поэтому желательно навязывать крючки заранее чтобы в темноте это не вязать мы пришли к выводу что усач ему нужен объем приманки он им, крупной рыбе нужен большой объем да он может плюнуть и на маленький объем но все-таки лучше большой а для этого соответственно нужны большие крючки поводок я буду делать 018 вот крючок привяжу сейчас шестой номер вот такой с длинным цевьем на него можно одеть много-много приманки насадки И, конечно же, крючки навязывает лучше заранее, но не было у нас крючков, мы по дороге заехали, купили, и теперь они у нас есть. Поэтому, если будут обрывы, вязаться будем уже на ходу. Длина поводка, в принципе, особой роли не играет, но бывают ситуации, когда усач клюет очень нежно. Когда он сильно придавленный, капризный, он берет Подходами. Берет, чувствует натяжение лески, бросает. Берет, чувствует натяжение лески, бросает. И тогда главное его вовремя подсечь. Увидел поклевку, когда леска кивертив слегка натянулся. Подсек, с большой вероятностью рыбу поймаешь. Если этого не сделал, он ударил, если не засекся, бросил. То есть ты увидел поклевку резкую, а рыба не засеклась, он бросил не сильную но резкую и так может несколько раз пока или не снимет насадку или не сядет вот у меня сейчас 40 сантиметров сделал поводок и вот в таких ситуациях может выручить или наоборот очень короткий поводок когда в ситуациях когда рыба не успевает среагировать на тяжесть на, на тяжесть Груза, а засекается. Или длинный, когда она может, пока отходит, засосать крючок глубже. Также монтаж фьюдерга, инлайн. В принципе, роли не играет на эту рыбу. Можно ловить, как обычные донки. Ну, я привык так. Ну и начну с самой любимой и вкусной насадки для него. Это метелик. Личинка подъемки мы сначала заехали его покопать заехали на нами, на нами известное место чтобы накопать ну в связи с тем что уровень воды очень очень низкий в кубане мы его копаем в кубане очень низкий вместе обитания его было очень очень мало Примерно за полчаса мы накопали штук 30. И решили не мучиться, ехать на рыбалку. У нас с собой еще было по пачке вареного мороженого. Он, конечно, похуже. Вареный мороженое. Но тем не менее использовать можно. По сравнению с прошлым разом. Нацепил. Сейчас три штуки для начала. Здесь так. Посмотрим, что за рыба будет плевать. Бывает такое, что надо насаживать по Бывает такое, что нужно 6-7 насаживать максимально. Тогда есть шанс поймать именно крупную рыбу. Ну что, друзья, снасти заброшены. Ждем поклевки. Надеюсь, что-то поймаем. Сашка Шугая вон со спингом лазит, пытается головлика уговорить. Вот у меня клюет, кстати. Вот была поклевка, друзья. Не сильно, вот опять. Вот, друзья, есть первый маленький головлик. Футы, друзья, первый маленький усач. Усач в реке есть. Пока надеюсь, пока мелкий. Надеюсь, подойдет ли что-нибудь посерьезней. Вот она, маринка. Вот он красавец. Вот такая вот красивая рыбка. Друзья, пока маленький. Надеюсь будет еще и будет много. Вот такая красавица рыбка. Очень красивая. Смотрите, какой ротик. Рот очень мясистый. Нижняя губа по имеет шишку. И благодаря... Это очень твердую. И именно из-за этого он очень часто не сечется. Крючки нужны довольно твердые. Довольно крепкие, чтобы его просекать. Вот такой красавец. Маленький, но красивенький. Насадка очень нежная. Имеет свойство разваливаться, особенно тот, который подварен и мороженый. У него вот эта вот часть жабры очень-очень нежная. Вот эта голова более твердая. Поэтому я насаживаю через все тело и вывожу через панцирь твердый. И тогда есть шанс, что он более-менее будет держаться. Ну что, ждем продолжения банкета, друзья. Оп, поклевка была. Мелкий клюет вовсю. Мелкий здесь есть, друзья. Все, мелкий уже на охоте. О-о-о, этот хорошенький, друзья. Бьется. Мы с Сашей все мечтаем кило плюс взять. Ч ⁇ То. Поклевка была, да? А, слил рыбу? Ну, ты Саня, я второго усача поймал. Я тут я моего места. Да я понял, плохо, что слил. Саша вот гуляет со спиннингом, одного поймал маленький, и вот говорит, что хорошего головля слил. Ну вот, друзья, следующий. Чуть-чуть покрупнее. Вот, красавец, смотрите, друзья. Очень красивая рыба. Вы видели, между поклевками было всего несколько минут. Ну, сейчас забрасываю бутерброд один Одна личинка, подъемка, метелик и червяк. Посмотрим на результат. А, местные ребята рассказывают, что на червя клюет обычно реже, но крупнее. Я двух поймал. Двух поймал. Я головля одного поймал. Да слышал, на, слышал. на 70. А одного вот такого слив вообще барана. Да видят? это его место. Так я вон там под корягой под вот ну, он Сейчас. Клюет сразу. Зато подержал. Класс. Так, вот, вот такие буруны были. Да, Он в корягу Возьми. зашел просто. Ну, удочка конечно, легковата для не него было Да лесочка тонковатая. Да, ты что-то этот. Что-то есть. На бутерброд этого с червяком. Нет, Если бы на чистом месте был бы, я пустил. Ну да. Мелкий усач пока. что вы можете на как Да. Ну друзья, махоньки. Чистого червячка оденем. Мелкого очень много, он активный. Что будет дальше, не знаю, посмотрим. Сейчас чистого червячка одеваю, Саш. Ты его Есть. И сечется, Саш. И сечется. А тогда помнишь, у нас мелкий несекся вообще. Активнее берет. Очередной малыш. зачем был. Наверное, ключка нету. Да? Вот, друзья, первый обрыв крючка, а здесь уже клюет. Вот я запомнил, куда я бросал, где был обрыв, все, я туда кинуть не буду, кидать не буду, буду кидать чуть-чуть в сторону. Друзья, мы экспериментировали с прикормками много и пришли к выводу, что здесь рыбы очень много высочат, и прикормка ему нафиг не нужна. Сказать, что она не работает, сказать нельзя, она работает. Но работает как? Рыба Клев усача начинается примерно на закормленном месте на полчаса раньше. Это максимум, что можно выиграть. Все. Когда ты уже ловишь усача, а у ребят еще нету. Поклевок. Через полчаса он включается вовсю. И клюет у всех одинаково. Есть прикормка или нет прикормки? Какая прикормка? Вот примерно вот так. На Кубани непосредственно, на Кубани у меня усач становился. Да. На Кубани выше Кубанского водохранилища у меня усач непосредственно становился. На прикормку днем я его ловил с прикормки, и при этом живот его был полный, забит. Прикормкой. То он ее именно кушал, и остановился. Можно посмотреть фильм, перейти по ссылке. Ловля на домке, вторая часть. Вот именно в этом видео я поймал на видео усача, грамма 600. И поймал я его как раз днем, примерно около, не днем, а где-то в 9 утра. Это было с прикормленной точки, причем на этой точке у меня, вот клюет, не могу засечь мелких. У меня сначала ловился американский соник, сомик, а потом усач согнал сомика, и я его поймал. Дома, когда я его всклюл, распотрошил, весь живот был забит моей прикормкой. Потом что у американских сомиков, что у усача. У меня тогда прикормка была черная с манкой вот полный живот был этой черной прикормки с манкой. То есть рыба именно кормила с точки. Именно целенаправленно стояла и кушала. Потом самое интересное, это то, что американский сомик перестал клевать, хотя до этого клевал очень хорошо, и начал клевать усач. Это такое для меня была новинка. Обычно американец всех сгоняет, а тут получилось, что усач согнал американца. Блин, вот на червя смотрите, не могу, засечь поклевки идут, но реализации нету. В руку бьет. Вот тут сейчас держал, держал и чувствую поклевки в руку, друзья. Оп, оп, есть, есть, есть, есть рыбка. Есть уговорил кого-то. Бьется там, что-то бойцовый. побольше да чем ты поймал <с> то там то там то там бойцов ребят ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ой, как давит шикарно есть тебе вот такой за 200 грамм друзья живого, да? нет бутерброд а пара череком крючок всаживается или вытаскивается такая вот красавец, друзья вот, вот на эти ротик что пока мне все нравится рыбка есть она клюет. да не крупная но класс удилище с перцем все время теребит. то есть рыбка там есть перец трогает но вот засосов не делает не заглатывает. хорошая была мощная поклевка но бац бац и мимо можно было пелец на резиночке может быть было бы. Тут сашка тащит давай санечек хороший да, да. если пацак нужен будет ключи паца только так чтобы другие не слышали Нужен пацак давит он шикарно да Оп, оп, и у меня есть Сашка. Вот дуплет. Сашка взял храм на 200. И у меня такой... Сейчас, да, Саш, сейчас, сейчас достану своего, хорошо. Ой, как он бьется. Дых дых, дых дых дых Вот очередной красавчик, друзья. Вот это здесь основная, основной размер у Сача легкая была хорошая друзья при ловле усача нужно делать подсечку когда я ловлю на фидер я это всегда рассказываю на фидер подсечку мы не делаем не нужна она наоборот чревато а вот именно при ловле усача несмотря на то что у вас какой монтаж стоит просто донка нужна подсечка пасть усача очень массивная очень массивная мясистые губы нарост на нижней губе в виде шишки твердой и вот это надо просечь крючки должны быть хорошие качественные острые хотя мы используем недорогие крючки но если начинаются не засечки довольно крупной рыбы его надо обязательно менять он очень тупой и реально это та рыба которая требует подсечки иначе вы просто не возьмете, не пробьете его. Санючек, а запашок пошел. Толстенькими сардельками запах там на мои светлячки поглядывай светятся или уже плывут где-то были сардельки простые остались сардельки золотые вот видно что из говядины саша вот рога копыта просвечивают Вилка давай бери чокнемся вот так вот ага бери чокнемся но горячее бери двойная такая ну давай. давай. За, все за все хорошее. Ну что, друзья, замутил подсветку. Не знаю, насколько хватит, как она будет работать. Первые эксперименты. Заказ. ловим рыбку. Стоюсь, бы спину, а ага. спину, а О, поймал. Вот, рыбка. Я вижу, как я, и Ты ну, а? ну, ну друзья <просили> местная рыба оба на вот эта поклевка была на пелец, Хорошо. хорошая мощная Отвечаю. друзья была мощная поклевка на пелец но не реализовал не засекать вот это было очень интересно очень Просто реально вот как по был вызоги был, было шикарно и красиво друзья это уже интересно поймите, рыбца поймите. Я видел, рыбца поймал да рыбца селёд... поймал селедку с... э, значит пока мы тут баловались саша поймал рыбца это это было очень круто еще на эти крючки на, седьмой, на шестой номер с длинным цельем поймать рыбчика. Это круто, ребят. Вот может у нас сон поклевывает, вот ручки стоят идти. Есть, есть, есть, есть, есть рыбка, ребятки. Есть рыбка. Долгожданная. Долгожданная сом Сашка. сом Ого. будешь фоткать меня Ого. рыба сом друзья у меня в улове рыба сом вот такой маханьки соменок друзья отпускаем малыша Это 18 крючок, наверное. Один опарыш еще и чулку. здесь, есть рыбка. Здесь рыбка долго стояла, без поклевов. Ну, здесь, будь, будь, будь, они крупненькая. Кто там? Кто там? Кто это? Ты вот говорил про головля. друг к этому а? сердечный? Голавля тебя сфоткал. Или не голавля, не напомню, голавля, да? Друзья, пожалуйста, Жерешок, да что ты падаешь? Оп, оп, оп, оп, оп, оп. Опа, па. вот тебе пучок сработал, пучок червя. Да. О -о -о. Друзья, ребятки, что-то хорошее всадил на пучок червей. угадал сом ребятки <свят> вот усача нету зато есть вот сомики ну что друзья половили вечерок рыба как всегда внесла свои корректировки усач включился как обычно 5 часов но сложилось впечатление он включился в 5 и с наступлением темноты выключился сложилось впечатление что возможно он с переката спустился прошел мимо нас и где-то внизу в яме остановился а может быть просто не хотел брать рыбка усачек клювал не крупный но тем не менее мы усача поймали Удовольствие получили, а из рыбы сегодня было очень интересное разнообразие. А были пойманы какие-то рыбки неизвестные, мы не знаем как они называются. Многие их ловят на спиннинге, постоянно спрашивают как называются и никто не знает их название. Их было много поймано, они в основном их клевали, их стояло очень много, они клевали ночью в темноте без проблем. Их поймали. Саша на спиннинг вышел поймал одного головля и хорошего одного спустил. То есть голавль. это рыбка голавль. Я поймал одну быстрянку, поймал сомика, усача и жериха. Все вроде бы, да. Шесть разных рыб за сегодняшнюю рыбалку было поймано. Да, рыбка вся некрупная, сейчас будет отпущена, но тем не менее удовольствие мы получили. Рыбку поймали, кайфанули. До новых встреч, друзья, на водоеме.